Андрей Андреевич, вебинара у нас не было в записи больше нескольких дней. Куда он пропал, этот вебинар, ведь он был хорошим и всем нам очень понравился. Друзья мои, вы понимаете, за каждую информацию, которая есть, за эту информацию, вероятно, нужно платить. И я считаю, что та информация, которая у нас дается в виде таких вебинаров, эта информация, которая в дальнейшем не должна долго сохраняться. Хотя я где-то делаю это вопреки себе, потому что любая информация, где я могу сам себя раскручивать, была бы мне большим плюсом, но я ее специально убираю, потому что я считаю, что возможность личного общения – это гораздо Со всеми вами сегодня поздороваюсь. Итак, жену мэро. Бог богатства на связи. А, это вы бог богатства, понял. Наталья Игельбаева, здрасте. Наталья Душак, здрасте. Мартынова, Лариса Мартынова, здрасте. Марина Милосердова, здрасте. Виктория Лифана, раз видеть Вика. Ирина Юрьевичена, здрасте. Жанна Чел здрасте. Галина Бледнева, здрасте. Юрина Юрьевичена, здрасте. Семён Док, Европейский центр информационной и медицины, Прага, здрасте. Галина Воробьев. Здрасте, Личопе. Итак, друзья мои, итак, друзья мои, чему бы хотел сегодня посвятить нашу тему? Итак, сегодняшняя наша тема должна быть посвящена следующим нашим вопросам. Хотел сегодня узнать понравился ли вам прошлый раз вебинар понравились ли вам практики которые я с вами проводил и хотел бы у вас узнать мы хотим сегодня еще раз попробовать очистить свою квартиру а также еще один раз провести обряд который позволит нам убрать наши энергетические засорения которые находятся в нашем энергетическом коконе хочу вас также узнать хотите ли вы если у вас после прошлого вебинара какие-либо изменения в случае, если у вас есть изменения, и вы их почувствовали, то давайте мы это все вместе сегодня сделаем еще раз, а также уберем еще раз свои внутренние проклятия, а также уберем еще раз наши проблемы, связанные с нашими мыслями, намерениями и так далее. Ой, вы все со мной здороваетесь, молодцы. Ура! Итак, какие сегодня я хочу раскрыть для вас вопросы? Сегодня мы попробуем... Почистите еще раз свое энергетическое пространство, в котором мы живем. Также я сегодня хотел бы сделать вместе с вами очистку себя от порчи из глаза, которые у нас есть. Сегодня обсудим специальные дыхательные практики, которые будут называться «Соха от для денег», а также «Намах дыхания просветленного человека» также я хотел сегодня вам почистить энергококон, а также помочь все-таки очистить ваше энергетическое пространство, в котором вы живете, в виде того, что сегодня очередная пятница на этой неделе – это знак знаменательный. Именно в честь этого дня, а ведь он знаменательный, потому что сегодня вы не пошли бухать вечером, как обычно это делают люди в пятницу, и сидите здесь перед видео камерами и пытаетесь хоть что-то поменять в своей жизни. А что такое пятница? Итак, для тех людей, кто ответит мне сегодня, что такое пятница, суббота, воскресенье в жизни настоящего человека, то я сразу же подарю вам определенный приз. Я обещаю сегодня подарить человеку, который скажет мне, что обозначает для человека пятница, суббота и воскресенье. Сегодня я подарю, что я вам сегодня хочу подарить? Хочу подарить свой семинар, который называется у нас Эзотерика в бизнесе. Бесплатно. Все а, там упало, или все? Итак, я жду от вас. Давайте напишите мне. Итак, а дальше. А, тот, кто ответит сегодня. Нет, желания не сбывается. Отдых. Итак, Дима Клименко. Дима Клименко получает подарок. Потому что. День, пятница, суббота и воскресенье – это день отдыха в семье. Каждый взрослый человек должен понимать, что пятница, суббота и воскресенье – это не просто день обыкновенный для человека, это день праздника, когда человек может все свое сознательное время провести со своей любимой, сумасшедшей или доброй, или какой-то еще семьей. И это время по-настоящему принадлежит, поэтому Дима Клименко из города Харькова, мой друг, будущий прокурор, получит сегодня от меня эзотерика в бизнесе совершенно бесплатно. Дима, напишешь мне потом ВКонтакте. Итак, конечно же, это день, когда мы должны посвятить целиком своей семье. Итак, сегодня же я хочу вам рассказать о некоторых ключевых моментах, которые будут связаны еще с семьей. Почему у нас в семье происходит? Почему у нас не получается любить человека, какие бывают принципы и как мужчина утром реагирует на контакт с женщиной, и как женщина реагирует утром, как женщина реагирует вечером и как мужчина реагирует вечером. Я сегодня постараюсь раскрыть эти вопросы, я думаю, они будут всем интересны. Оказывается, мы очень по-разному вообще воспринимаем наши вопросы, когда живем совместно с близкими людьми. Бог нас так создал, что дал нам наше тело и не дал нам инструкцию по эксплуатации этого тела. Он дал нам мозг или дал нам мозги, не дал инструкцию по эксплуатации. Надеюсь, что нами смогут управлять гормоны, он понаделся напрасно. Потому что мы умудряемся, когда хочется кушать, голодать, и когда хочется голодать, умудряемся покушать. Когда хочется писать, умудряемся терпеть, и когда не хочется писать, умудряемся из себя это выдавливать. Таким образом, человек так устроен, что... Богу нужно было не опираться на рефлексы, а дать нам еще и какие-то инструкции в виде письменных рекомендаций по эксплуатации своего сознания, эксплуатации своих близких людей, эксплуатации своего физического тела, своего ума, наверное, и так далее, и так далее, по выздоровлению. Итак, сегодня бы я хотел сказать вам еще и пару слов, пару слов о деньгах. А также я хочу вам в самом конце рассказать, каким образом вода все-таки действует на наш организм, как программировать воду, каким образом можно ее в дальнейшем использовать, и как при помощи воды, масла и зеленых, красных, фиолетовых ниток можно излечивать себя от разного вида заболеваний. Объем информации огромный, и я надеюсь, вам понравится тот вебинар, который вы сегодня будете у меня прослушивать. Итак, а с чего же начать? Конечно же... Начать нужно с того, чтобы ответить на ваши вопросы, которые, вероятно, у вас возникли. Итак, конечно же, я на все свои поставленные задачи сегодня дам определенные ответы. Я думаю, наш сегодняшний вебинар пройдет под грифом «это интересно», «это очень интересно» «это совсем интересно». А теперь от вас я бы хотел получить какие-нибудь... Возможно, слова для тех людей, кто сегодня находится на этом вебинаре первый раз. Можете ли вы что-нибудь сказать тем людям, которые пришли сегодня первый раз на этот вебинар, никогда не видев Андрея Дуйков в своей жизни, а также никаким образом не сталкиваясь с школой Кайлас? Скажите, есть ли у вас изменения после прохождения школы Кайлас, после прохождения вебинаров? Есть ли у вас какие-нибудь изменения? Я жду информацию. Лариса Политова. Дима, поздравляем. Наталья Андрей Андреевич. Я все пытаюсь вычислить. Сколько вам лет? Но не получается. Если не секрет, может быть, утолите мое любопытство. Я молодой. Мужчина в полном рассвете сил. Ребята, зачем вы мой возраст, слушайте? Мой возраст постоянно уменьшается, с каждым годом, меньше, меньше, меньше. Особенно после того, когда я начал пить панчакарму. Расскажу. Пять дней я пил панчакарму, было плохо. Начали выходить камни какие-то, это было ужасно. После этого, когда перешел ко второй неделе панчакармы, появился насморк, общее падение иммунной системы. После этого задал себе вопрос, что это вообще за панчакарма. Но знаете, что понравилось? На протяжении двух дней 50 раз по маленькому в туалет. Видимо, панча карма все-таки имеет очень мощное свойство очищать человека. Давайте почитаю. Мне 41 год. В этом году было 42. Лилия Шах, Ой, сложная фамилия. Много не думайте, изменения не супер. Практики Андрея есть быстро, люди доверьтесь этому человеку, все работает. Ему 33. Нет, нет, друзья мои, 42. Если изменения во всех серых жизни, конечно, есть. После школы Кайлас чудеса случаются сами собой. Да, работает легко и просто. Конечно, огромное, очень хорошо выглядите. Да, да, очень большие. А второй раз за эту неделю настроение распособность супер. А, появился интерес, также появляется понимание, как стабилизировать свое состояние. О -о -о -о. Вот, очень хорошо написала Жанна. Спасибо огромное. Мой возраст знают все. Мне пять лет. Я с ней совершенно согласен. Так себя и чувствую. Ровно на пять с половиной лет. 6 уже многовато, а опять просто очень мало. Всем советую пройти школу Кайлас. Меняет жизнь благодаря Андрею Андреевичу. Большое спасибо, ребята. Жизнь чудесная и волшебная после знакомства с Адуйко. Большое спасибо. Итак, давайте начнем. Я даже сниму сегодня свой э, пиджак. Итак, Начнем. Самая интересная идея, которая существует в моей школе. Таким образом, наши мысли и фантазии меняют наше состояние, а также мешают нам жить. Каждый раз, когда у человека появляются мысли, вот эти мысли, которые находятся в нашей голове, создают определенный электрический заряд. После того, когда из нашей головы эти мысли выходят, то этот электрический заряд превращается в электромагнитную форму или электромагнитный ток. Когда этот электромагнитный ток выделяется и выделяется и выделяется и выделяется, то в этот момент этот ток должен создать намерение и желание выполнить вот такие намерения. Допустим, я думаю, что я хочу что-то сделать, а после этого не делаю этого. Снова хочу что-то делать, после этого я вновь это стараюсь не сделать. Снова хочу что-то сделать, снова я этого не выполняю. После того, когда я это делаю вновь и вновь, такая энергия накапливается в моем энергетическом коконе и после этого она блокирует поступление в мою жизнь любых вообще проявлений внешнего мира, затемняя мой энергетический кокон. Таким образом, я устанавливаю порчи из глаза, внутренние состояния негатива и делаю это сам для себя. Таким образом, мои мысли и мои намерения днем, когда я их делаю и не осуществляю является тем, что загрязняет мой энергетический коттед. Когда я ложусь спать, то во время того, когда я сплю, мои мысли в обратную сторону входят ко мне в голову и после этого они реализуются. Видимо, их снова у меня происходит очищение от негативных мыслей. Таким образом, человеческие мыслительные процессы человека в течение дня не реализованные создают энергетическую потенцирование вот таких энергий в его энергетическом коконе. Со временем этот энергетический кокон увеличивается в объеме и от него отпадают куски, он разрывается. Кто это делает? Человек. Также человек устроен по принципу двух энергий. Первая энергия — это энергия сознания, и вторая энергия — это энергия гормонов. Когда человек мыслит позитивно, то энергия из его головы выходит из седьмой чакры в течение его дня. Когда человек злится или хочет сделать кому-то что-то плохое, то есть говорит «ах ты, сволочь!» и так далее, то эта энергия тяжелая усиливается в его голове и начинает падать в его физическое тело, проходя через железы внутренней секреции. Таким образом человек становится животным существом и начинает управлять гормоны, которые управляют всем животным миром. Таким образом, человек, который развивает в себе состояние духовности, это человек, который не живет по принципам гормонов. Но если человек не позитивный, если у него без конца негатив, то тем самым он просто утяжеляет свое сознание, падает физическое тело и после этого не может ничего с собой сделать и начинает болеть. Естественно, мой совет номер один он звучит так. И мое открытие, которое звучит так, звучит следующим образом. Друзья мои, никто не может больше нам навредить, чем мы можем навредить сами себе путем сублимации, а также объединения и большого количества негативных мыслей, которые мы периодически пытаемся у себя специально культивировать в своей голове. Поэтому чем больше вы нервничаете... Чем больше хотите отомстить всему миру, чем больше у вас есть намерений сделать глупости какие-то, чем больше вы ненавидите своих детей, злитесь на окружающих людей, тем больше в вашей голове негативных мыслей, тем больше они будут падать и начинать поражать. Что? Глаза, нос, губы, щитовидную железу, иммунную систему тимус, поджелудочную железу, наточечники и так далее, и так далее. Если человек имеет намерение, то эти намерения радостные. Они позволяют или фантазии. Ой, скоро это со мной случится. Ой, какой нужно срочно сделать себе бизнес хороший. И после этого у вас это намерение выходит, и оно у вас начинает находиться в вашем энергетическом коконе. Этот энергетический кокон потенцируется вашими намерениями, но ваша карма, которая является вашими страхами, не дает возможности вам... Выполнить следующее намерение. Что же нужно делать? Ребята, если вы о чем-то мечтаете, то это является яркой вашей целью. Если у вас есть мечты, то нужно обязательно их осуществлять. Даже если мечты негативные, старайтесь это выполнять. Существует правило эзотерическое, которое звучит так. Если говоришь, что обязательно это делай. Если обещаешь, обещаешь, старайся это выполнить. Если ты старайся что-то говорить, то говори и себе, и окружающим людям с позиции правдивости. Если уже так получилось, что жизнь распорядилась, и ты обманул, тогда извинись перед тем человеком, которого ты обманул. Это особенность такая, которая есть, и которую нужно соблюдать. Хотите позвонить? Нужно позвонить. Хочешь что-то сделать? Сделай именно сейчас. Кармой в этом случае являются ваши страхи, которые мешают вам. Понятно? Понятно? А, хочу вам объявить сегодня, есть такая вероятность, я, наверное, запущу вебинары каждодневные эзотерической школы Кайлас, и это я начну делать по первой ступени со следующей недели, с пятницы. Наверняка со следующей недели в пятницу я буду проводить семинары первой ступени школы Кайлас в виде вебинаров первой ступени школы Кайлас. Скажите большое спасибо Наталье Душак, которая здесь сейчас находится. Сегодня или завтра я выложу конкретную информацию на своем сайте эзотерическая школа Кайлас, где вы сможете входить по ссылке, а также связываться со службой поддержки по скайпу или по телефону и брать ссылки на прохождение первой ступени школы Кайлас. Можно ли ее Возле телевизора проходить одновременно с пятью или десятью людьми. Друзья мои, все в ваших руках. Пожалуйста, Глав... а, сколько это будет стоить? Вся информация будет выложена у нас на нашем сайте. Если же здесь сейчас находятся ребята, которые где-то из Владивостока или с обратной стороны земли, или где-то во Вьетнаме находятся, Камбоджи, Кампучи, Лаоси, Гонконге и так далее, и у вас разные часовые пояса, тогда вы можете дополнительно связаться со мной. Мы организуем отдельную группу, и я специально для вас буду транслировать это в удобное для вас время. Таким образом, как я и обещал, смогу провести для американцев, Владивосток, а также для тех людей, которые хотят получить первую ступень школы Кайлас, конкретно присутствуя со мной во время вебинара. Если же вы из города Киев или из Украины, то вы можете приехать к нам в офис, потому что вебинары будет, будут проходить прямо в нашем офисе на Шутарустове или 24. Ура! Итак, итак. Из чего мы начнем сегодня? Итак, давайте-ка сегодня эффективность вебинара. Правильный вопрос. Эффективность такого вебинара великолепна. Почему эффективность великолепная? А теперь давайте сделаем так. Зажмурим глаза и отвернемся. У вас возникает какое-нибудь чувство? Ответ есть. Чувство не возникает. А теперь, когда вы откроете глаза и я начну петь песню а я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь», появляется какое-то чувство, хочется ударить меня ноутбуком, да? Когда, когда появляется такое чувство, это говорит, что я и вы работаем на одной энергии и каким-то образом между нами, несмотря ни на что, происходит вот такой вот потенциал, вот такой заряд. Поэтому, друзья мои, конечно же, какая разница, как проходить вебинары. Главное, чтобы они шли онлайн, потому что это позволит мне отработать со всеми более эффективно, серьезно. Потому что немножечко в записи, конечно, это... Ну, для меня это просто является ну, где-то сложным. Дело в том, что когда проводятся вебинары, они формируют мои вопросы, которые касаются публики. А здесь у нас есть еще возможность делать так, чтобы участвовать в живом чате. И каждый раз, когда мы будем проходить первую ступень школы Кайлас, у вас в чате появится возможность напрямую контактировать с тем человеком, кто будет вам давать информацию. Маргарита Апанасенко, а меня сегодня каток, похоже, раздавил. Если бы он вас раздавил, то тогда бы вы сейчас мне не писали. Хватит писать чепуху. Маргарита, сколько вам лет вообще? Ну а что это за слова, которые... Ну как вам не стыдно перед людьми писать большими буквами? Меня сегодня каток раздавил. Давайте Маргарите похлопаем. Маргарита, мы вас видим, отлично. Мы теперь обратили на вас внимание, теперь весь мир смотрит только на вас, целая большая публика. 10 дней, так, ну 8 дней, наверное, будет ступень. София Дуйко пишет, 8 или 10 дней ступень. солнечная радость, ты со мной вместе на этом вебинаре сейчас. И как перепройти, если по диску изучила? Я вас просто по факту полюбила, даже не общалась очно. Ребята, очень рекомендую пройти первую ступень для тех людей, кто до этого первую ступень не проходил. А также пройти первую ступень в виде все-таки вебинаров. Каждый раз ступень меняется, информация дополнительная. Очень-очень не нравятся какие-то гадости. Вы понимаете, это каждый раз заставляет меня ну, почему-то не делать то, чем я занимаюсь. Хочется взять любимую Соню. Взять любимую Свету и Славика и уехать куда-нибудь за границу, где я себя чувствую комфортнее, чем в той стране, где я сейчас проживаю. И ничем не заниматься. Каждый раз, когда я получаю письма гадостей, которые умудряются приходить, ну типа ты дуй-ка дым себе веришь и так далее, это вызывает где-то сомнение, что эта информация, которой я делюсь, действительно необходима людям. Я говорю, я ни при чем, знаете, но когда это все видишь, что хочется дать человеку на самом деле что-то хорошее, а в итоге получается, что человек становится не только бессовестным, он становится еще и там троллем и так далее. Неприятно, что же мы с тобой. А, Начинаем. Итак, сегодня у нас будет несколько циклов. Первый цикл у нас называется «Очищение нашего энергетического кокона». Итак, давайте мы попробуем, а я хотел спросить, у нас здесь есть Ольга Мирошниченко? Итак, Итак а давайте-ка мы сейчас попробуем очистить наш энергетический кокон от тех загрязнений, которые есть в нашей голове. Итак, давайте сейчас вытряхнем наши мысли из нашей головы. Какие дурные! Представим, будто в нашей голове болтаются дурные мысли, и сделаем так, вдохнули и представили, будто в нашей голове что, и все вместе, каша малашка. и делаем так, представляем, будто мы немножечко качаем головой, а из нашей головы наши мысли выбрызгиваются из нашей головы в виде искра в разные стороны, кашка-малашка, не трусите сильно. Ой, голова закружилась. Выдох сделали. И еще раз. Делайте мягко, а то сейчас свернете себе шейки, любимые мои. Еще раз вдох. И немножко мягко потрусили, потрусили, потрусили. И выдох. И еще раз. И выдох. И еще раз. И отдыхаем. Представляем, будто мы провели по головочке назад, взяли тело нашими ручками и вот так вот посбрызгивали с себя. Провели вот так вот назад, взяли как будто что-то и вот так вот посбрызгивали с ручек. Провели по нашей головке назад, сброс, сбрызнули. И еще раз, провели по нашей головке, подержали ручки сзади, за Ушками нашими, ждем, ждем, ждем, ждем, ждем за ушками, за ушками, кушком, кушком. ждем, ждем, и теперь убираем, трогаем, ручки липкие, ручки липкие, мысли глупые, ой, ромалы, мысли глупые имеем, выбрасываем из себя холодец, и еще раз, медленно вдох, и с головки потрусили-потрусили, маночку-то свою повыбрасывали. И делаем выдох. И делаем вдох. И провели по головке. И сзади держим. И делаем выдох. Ой, сразу же хорошо в голове стало. Стало хорошо в голове? Ой, как приятно сразу в голове стало. Ну надо же. Ребята, сегодня не будет посвящения в ученики школы, поэтому кто пришел за посвящением, может благополучно прямо сейчас покинуть этот вебинар. Договорились? Даже больше вам скажу, я сейчас вас отмечу, и после этого вы его никогда не Угадайте, почему я такой злой? Итак, делаем еще раздох. Я это говорю тем людям, кто умудряется все-таки больше хитрить, чем жить. И делаем... Выдох. И представляем, будто. Вы же понимаете, я должен вас разозлить. А ну злитесь. Итак. И делаем выдох. И делаем вдох потрусили потрусили и делаем выдох и делаем вдох и потрусили представляем будто из головы выходит выходит и делаем выдох и делаем вдох и провели вот так вот по головке назад поддержали подержали, поддержали поддержали поддержали поддержали и делаем выдох и вот так ручками сбросим и делаем вдох провели по головочке назад держим держим держим держим и делаем выдох и еще раз. Делаем вдох. И после этого делаем выдох, сбрасываем. Еще раз. Делаем вдох. И держим, держим, держим. И делаем выдох. Трогаем Ручки у нас липкие. Если ручки у нас липкие, мы практику... Если руки сухие, то тоже практику делаем хорошо. Просто держим сзади вот так вот ручки, ощущаем тепло нашей головы на затылочке. Есть ощущение тепла на затылке, представляем, будто это идет к нам в ручки, и теперь представляем, будто ручки, ручки становятся горячими, а затылок за счет этого становится холодным. Делаем вдох, убираем ручки, делаем выдох. Вот так берем, сбрасываем с руки. И теперь делаем выдох длиннее, чем вдох, при этом делаем движение в левую сторону и делаем вместе со мной. Таким образом мы раскручиваем наш энергетический кокон и разбрасываем энергию из нашего энергетического кокона, которая является нашими внутренними намерениями или внешними намерениями в окружающем мире. Сейчас извините, потушу палочку, вот так воняет. И ставим вот так и вместе со мной. И представляем, будто вокруг юла, а мы в этой юле являемся центром. И представляем, будто вокруг нас свечение, при этом наше тело не светится. И представляем, будто вокруг этого свечения из него вылетают в разные стороны жидкие холосты которые просто отлетают в виде таких вот слизей, в разницу разбрызгивается вместе со мной. Отдыхаем и считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот, сейчас после 15 секунд у нас получается ощущение такое, как будто в нашем теле появляется внутреннее дребезжание, это появляется вибрация внутренних энергий. Это хорошо, если есть энергия в ручках, сейчас в ножках, общее состояние хорошее. Сейчас мы сделали раскручивание нашего энергетического кокона и разбрызгивание из этого энергетического кокона грязи, наших намерений, а также наших нервных состояний. Появился вакуум в энергетическом коконе, который вновь поднимает энергию в нашей голове, и она вновь начинает нагреваться. Поэтому давайте еще раз делаем движение нашей головкой, делаем вдох и теперь делаем небольшие движения и делаем выдох. И еще раз вдох. И делаем выдох. И еще раз вдох. Трусим, трусим мягко, мягко и выдох. И точно также же ручками вдох. Провели назад и делаем выдох. И делаем вдох. Провели назад и делаем выдох. Делаем вдох. Провели назад и делаем выдох. А, молодцы. Зевота напала, сердце сжимается. А? В голове похолодало, ждем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. отдыхаем и так что же у нас произошло сейчас мы сейчас сделали все для того чтобы у нас появилось ощущение очищенного энергетического пространства в голове никаких мыслей а теперь у нас вновь произошло потенцирование энергококона давайте его еще раз раскрутим и ждем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Если вы при этом зеваете, это хорошо, потому что ваше зевание говорит о том, что ваше сердце убирает из своей глубины обиды ваши. Понятно? Отдыхаем, отдыхаем. Отдыхаем, Ребята, я вас очень прошу, спамить и писать свои e-mail, ладно? Зачем вы их пишете? Сердце застучало, отдыхаем. Теперь мы можем видеть окружающее пространство. И это окружающее пространство, в котором мы находимся, оно засорено. Оно засорено сейчас негативными энергиями. Обратите внимание, в каком месте вашего тела сейчас начинает появляться боль. В случае, если у вас где-то болит, давайте мы сейчас сделаем вытягивание нашей боли через ниточку. Итак, если у вас боль где-то находится, возьмите эту боль и представьте, будто она это клубочек. И теперь вместе со мной делаем вдох, берем ниточку своего клубочка, вытягиваем ее вот так вот перед собой, из его ротика поставим перед собой пальчик. Накручиваем эту ниточку. И теперь ставим два пачка или две ручки. И начинаем вот так из своего рта на выдохе выкручивать ниточку, чтобы у нас на руке образовался клубоч. И я начинаю читать мантрочку, которая позволит эту ниточку достать. Марига, Игима тали на Намо харити харитику маги гаурига над харикандалима там гикаликаличи гимоки гимоки эти эти карапаца паца в отхайму ротаичи гимо гимаша маная сокхампура по жал жал мананиде и представили, будто у нас на левой ладошке есть лубой. Берем этот клубочек ручкой, вот так отрываем его от себя и бросаем его перед собой, раз, и делаем вот так, и выдох. И ставим правую ладошку перед собой. Делаем вдох. И делаем выдох. Раскручиваем. Делаем вдох. Раскручиваем. Делаем вдох. Раскручиваем. Делаем вдох. Раскручиваем. Делаем вдох. Раскручиваем. Делаем вдох. Раскручиваем. Молодцы. Та энергия, которая у вас раскрутилась и вышла из вашего энергетического кокона, эта энергия стала загрязненным пространством. Тем не менее, нам нужно немножко дать реабилитации для того, чтобы наше тело пришло в нормальное состояние. Итак, какое нормальное состояние? Давайте мы подождем. Сейчас у нас нормальное состояние проявляется в виде очень хорошего внутреннего самочувствия. Там, где у нас болело, именно в этот момент перестает болеть. Там, где у нас стучало в этот момент, перестает стучать. А скажите, там, где болело, перестала болеть? А -а -а -а! Видите, как это удивительно и быстро работает. Отдыхаем, отдыхаем, отдыхаем. И теперь давайте попробуем почистить наше помещение, в котором мы находимся. В том месте, где вы сейчас находитесь, закройте, пожалуйста, входную дверь. Закройте, пожалуйста, входную дверь. Махум, как ухри. Нас можно открыть. Открывай, открывай, Ничего вместе со мной не делайте. Ничего вместе со мной не делайте а просто посидите и попробуйте понюхать ту палочку, которую я сейчас зажег. Есть очень хорошая песня. Все пройдет и печаль, и радость. Только любовь не проходит, нет. Итак, друзья мои, вы должны сейчас написать мне плюсики, я зависаю или нет. Не зависаю, все там хорошо, потому что здесь показываю, что я весь завис. Итак. Скажите, у вас улучшилось общее настроение? Спасибо большое, что вы мне отвечаете. Я надеюсь, я вам пока еще не надоел. Итак, продолжаем. Я сейчас буду делать все-таки энергетически, замыкать ваше энергетическое пространство в тех помещениях, где вы находитесь. Вам можно просто посидеть, я просто почищу помещение, в котором вы находитесь.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 completo uma concreto concreto completo uma uma uma uma confer uma confer Помещение почищено. Теперь я должен сделать так, чтобы ваше помещение наполнилось энергией света. Комсопашу, то саратрмасупашу, то хан. Комсопашу, то саратрмасупашу, то хан. Комсопашу, то саратрмасупашу, то хан. Но махунка хрем, махунка хрем, махунка хрем, махунка хрем, махунка хрем, махунка хрем. Молодцы. Вот и сделал вам очищение вашего энергетического пространства и вашего энергетического кокона. Поздравляю то, что делали вам бабушки выводя у вас вечками, только что было убрано, мной на протяжении сколько мы там уже занимаемся одного часа, да? Отлично, супер, поздравляю. Итак, я надеюсь, вам понравилось то, что кто -то может видите, насколько это может работать. Итак, второй блок, который звучит как дыхание где я буду популяризировать мои дыхательные практики в формате моего нового формата эзотерической школы Кайлас, которая будет называться Кала-Чакра-Тантра-Йоги школы Кайлас. Одно из наших дыхательных упражнений, которые мы сегодня можем попробовать с собой сделать, это упражнение, которое называется упражнение Сохи или упражнение короткого Самана. Что же это обозначает? Оказывается, существует специальное дыхание, которые позволяет человеку привлечь в его жизнь материальное благополучие. Также сделать так, чтобы в жизни были люди. Как же стоит выполнять дыхательные упражнения? Первое, когда вы занимаетесь дыхательными упражнениями, делайте так, чтобы ваше энергетическое пространство вокруг вас было чистым. Сознание было пусто, состояние внутреннего счастья. Поэтому рядом с вами нужно зажечь ароматическую палочку или поставить маленькое блюдце с очень вкусным запахом любого ароматического масла. С очень хорошим запахом ароматического масла. А в записи очищения помещения, к сожалению, не работает. Вы представляете? Это нужно смотреть вот так вот онлайн, потому что я подключаюсь к энергетическому полю и могу это сделать. А так, к сожалению, в записи ничего не получится. Вы знаете, если было бы так все просто, то тогда можно было бы продавать просто одни записи и после этого никогда больше к этому не приходить. А так приходится, вы просто попробуйте это в записи включить, не увидите такого эффекта в дальнейшем. Теперь я думаю, было бы неплохо, а я это сделаю, в конце почитать мантры для того, чтобы произошло появление семейной любви. А также я почитаю мантры, которая в конце сделает всех людей, которые в вашей семье находятся миролюбивыми и добрыми по отношению друг к другу. Хорошо? Итак, продолжаем. Итак, данная практика, которая называется практика Сохи, это практика, которая позволяет человеку увеличить свою жизнь, материальное благополучие. Как же она выполняется? Она выполняется очень несложно. Сразу же хочу рассказать. Когда вы проводите практику, очищайте пространство, а также имейте хорошие мысли. Если выполняете практику в дневное время, никогда не закрывайте глаза. В случае, если в вечернее время, можно ее делать и с открытыми, и с закрытыми глазами. Деньги не стоит привлекать в дневное время, лучше это делать в утренние часы, потому что человек обычно работает в дневное время. Если же вы работаете вечером, то практику СОХа со можно делать и в вечерние часы. Как же она у нас происходит и как же она исполняется? Она делается так. Человек должен сложить зубы трубочкой, шучу. Человек должен сжать свои зубы, произнести на вдохе рук СО, и после этого выдохнуть и произнести звук Ха. Показываю, как это делается. Задерживаю дыхание и теперь делаю так, расширяю глаза и говорю «Ха». И делаем так семь раз и после этого делаем закрывание глаз. И для тех людей, кто прошел пятым, в каком направлении расширяется сознание. Если практика выполняется правильно, то сознание расширяется горизонтально. Если практика выполняется неправильно, то сознание будет никуда не расширяться. Вместе со мной… Вместе со мной. Задержали дыхание. Раз, два, три. И выдыхаем. Отдыхаем. и Еще раз. Плечи расслабьте. И выдох. И еще раз. И выдох. И вдох. И выдох. И вдох. И выдох. И вдох. И выдох. И еще раз. И выдох. И отдыхаем, считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и пытаемся сосредоточиться. Кто прошел пятую ступень, закрывает глаза. Увеличилось пространство в горизонтали? Видите, увеличилось пространство в горизонтали? Увеличилось? во Отдыхаем, отдыхаем. Если все хорошо, начните улыбаться и ощутите, как в вашем теле, как в вашем теле появляется ощущение такого внутреннего состояния успокоения, а также какой-то внутренней такой радости. Если вы в этот момент зеваете или если в этот момент есть какие-то нагревы нашего тела, это говорит о том, что психизм и общее состояние невротические исчезают. Давайте мы еще раз сделаем эту же практику, потому что мы сделаем ее три раза. Еще раз хочу сказать, данный метод работает в формате методов нашей системной йоги, который называется калачакра тантра йога Я так думаю, что я на следующей неделе презентую нам семинар, который будет целиком посвящен Кала-Чакра-Тантре-Йоге и моим дыхательным практикам. Я его запишу на видео, и после этого вы его сможете у меня либо приобрести, либо там каким-то образом выцеганить, как вы обычно это умудряетесь делать. Только иногда не понимаю, я плачу человеку за записи деньги, сам стараюсь, теряю свое время, а вы умудряетесь это потом меня бесплатно своровать. Как вы так умеете вообще? Сколько живу в жизни всегда поражаюсь таким людям? Знаете, бедные люди от богатых отличаются тем, что богатые люди ищут повод зарабатывать, а бедные ищут повод украсть. Так вот, я обычно эти слова я говорю, до того момента, пока у человека появляется повод воровать, он не умудрится никогда найти повод для того, чтобы зарабатывать. Концепция. Так я в своей жизни ищу повод для того, чтобы зарабатывать, а кто-то ищет повод для того, чтобы воровать. В стране воров президент вор. Представляете, как это ярко чуть-чуть отдыхаем если из уши что-то вытекает это состояние, которое называется убирание страхов из вот этих двух каналов здесь у нас проходят каналы почек вот так по ушку и сюда входит, когда из почек выходит энергия, то она стекает так идет по внутренней части уха и после этого с задней части затылочной области и замыкается по часть части стопы в центр нашей стопы. Именно там находятся у нас точечки, которые называются Лао -гунь. И эти точки, они целиком связаны с накоплением страха. Пай Джи, да, называются точки наших ушей. Лао -гунь. А как называется точка сверху на голове, кто знает? Тот получит от меня подарок. Воздушный поцелуй. Это называется байхуэй. Итак. Вот это да. Что это такое говорю, Итак, давайте еще раз. Давайте еще раз. Соха, и вместе со мной. И еще раз. И еще раз. Отдыхаем. Я вам скажу так. Вот ребята пишут мне письмо. Снова Екатерина Бояринцева от слова «Бояры» написала снова «Заулыбался наконец». Я вам сейчас скажу, почему я часто не улыбаюсь улыбываю семинары. Это целиком связано с тем, что главная моя возможность быть сосредоточенным. Потому что когда я улыбаюсь, я отвлекаюсь, когда я сосредотачиваюсь, то я сосредотачиваюсь на работе с вами, а когда я на вас ругаюсь, то это заставляет и вас сосредоточиться на ваших ощущениях. А когда вы со своими безумными и глупыми абсолютно комментариями влазите и мне мешаете, то я хочу задать вопрос. Почему я сейчас об этом всем рассказываю, вместо того, чтобы дальше работать с той группой, которая получит от меня сейчас выздоровление, омоложение, лечение заболеваний глаз, лечение заболеваний почек, убирание внутренних проблем, увеличение внутреннего благополучия. Я обычно задаю вопрос, кто вы? Зачем вы это делаете? В чем вообще ваш смысл существования? Чтобы говнить или что? Я обычно этого вот вообще не могу понять. Объясните мне как-нибудь. Просто иногда это совершенно непонятно. Просто если человек имеет цель, и эта цель видеть другого человека и говорить о том, что он там делает или как он себя ведет, то нужно обратить внимание на себя. Я ни при чем на самом деле, что он там что-то нравится или не нравится. Просто я когда-нибудь не захочу в очередной раз проводить эти семинары, это будет связано с такими людьми, как вы, понимаете? Итак, конечно, и Итак, сейчас у нас появилось вновь ощущение, будто из наших ушек Потекла водичка горячая. Вот эта водичка горячая есть избавление вас от гипертонического заболевания сердца, а также от заболеваний почек, а также от заболеваний мягких внутренних страхов. Поднимите руки тот, у кого сейчас есть ощущение, будто из ушей вытекает горячая жидкость. Чешутся уши, нужно почесать, подергать. отдыхаем и давайте мы еще раз сделаем сухай. все-таки уберем эти наши состояния и вместе со мной и выдох еще раз и выдо и еще раз и выдох и еще раз и выдох и еще раз, и выдох. И еще раз.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 Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Немножечко в этот момент нужно покачаться и сказать: Ой, как же мне приятно и хорошо. Ой, как же мне приятно и хорошо. Ой, это все к деньгам. Теперь всегда, когда мне будет очень приятно и хорошо, всегда будет денег столько, что меня засыпет. Скоро будет денег столько, что меня засыпет. Вот уже на подходе. Чувствую. Ой, как хорошо. О, скоро появится. Продолжаем. А теперь у нас... Еще одна очень интересная практика из системы калачакра Тантры йоги Это дыхание, которое называется дыхание намахи. Все это такое, что мы будем делать. Показываю, как, она, как это дыхание делается. А, показываю, как оно делается. Оно делается так. Нужно мысленно произнести звук нам, задержать дыхание. Показываю. Видите, я делаю так, как будто я очень сильно вдохнул, видите, чем сильнее, в конце я должен вытрачить глаза и сказать, ох, понятно, это дыхание, которое прямо сегодня приведет нас к состоянию нашего духовного роста и просветления. И вместе со мной начинаем делать дыхание на махи. Когда я приезжаю к своей маме, моя мама часто делала и так. Я приезжаю к ней, и она начинает... Каждый раз, когда мама нервничает, я понимаю. Ней... что воспитывали родители, потом она была человеком, который воспитывали чужие люди, потом родные родители умерли, после этого ее тяжелая жизнь с воспитанием семерых детей была сложной. Работать уборщицей, иметь на руках семерых детей в деревне, это, наверное, очень сложно с отцом-алкоголиком, который был ко всему еще и трактористом, работал 2 часа, 24 часа, чтобы прокормить такую большую семью. Когда я приезжаю к ней, я понимаю, что вся ее жизнь, она целиком была посвящена тому, что в ее жизни не было места, наверное, каким-то мелким радостям, каким-то элементам восхищения. Она так и не научилась где-то или не приобрела то состояние, когда человек может чему-либо радоваться привыкну в своей жизни ничему не радоваться каждый раз когда я приезжаю мама выделяет во время того когда радуется состояние нервное то есть она делает так она начинает вредничать я говорю мама как дела она меня видит а ой понимает все очень плохо О, тут болит это, ла -ла -ла -ла". я постоянно говорю такие слова мама я тебя тоже очень искренне люблю потому что я понимаю вы понимаете, нет мне дела до того, что там с вами происходит. Я понимаю даже, от чего человек, когда ему хорошо, начинает говнить. Я это все очень прекрасно понимаю. Но я открываю эти, как бы говорю об этом, и это является целью моей, как эзотерического учителя или учителя эзотерической школы, для того, чтобы у вас где-то могли открыться глаза на то, как же мы все-таки проживаем свою внешнюю жизнь. Может быть, где-то пересмотреть свои внутренние амбициозности, может быть, где-то начать хоть немножечко выделять из себя какую-то внутреннюю радость, эмоционировать, испытывать состояние внутреннего удовольствия и счастья. Я понимаю, что жизнь была тяжелой, но так что теперь из-за этой тяжелой жизни делать свою жизнь и жизнь окружающих невыносимой, Слушайте, давайте пробовать включать позитив в нашей жизни. Как говорит мой Слава, если в жизни очень плохо, делай попа и опа-опа. Поэтому, если совсем все плохо, помните, что я говорил на прошлом вебинаре. Если очень плохо в жизни, включи музыку и танцуй. Тогда будет лучше. Итак, делаем теперь практику на мах вместе со мной. И вытрачили глаза и говорим, ах маха получилось. Да, еще раз. И выдох. И еще раз. И выдох. Отдыхаем, а то сейчас упадем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. О, А теперь нужно закрыть глаза и увидеть, вытянулось ли зрение у нас в вертикали для тех людей, кто у нас прошел пятую ступень. Есть вертикальное зрение? О, ухо появилось большое, да? Отдыхаем. В голове шум, это говорит о том, что там зарождается новая вибрация. Это вибрация внутренней духовности сознания. Так поднимается у нас уровень духовности через элементы или призму восхищения. Отсюда и существует два звука — звук «соха» или «сваха», который является звуком увеличения материального благополучия, а также звук «намаха», который является звуком саман, который позволяет у человека привести человека к состоянию яркого просветления и духовности. Таким образом, эти два звука «сваха» и «намаха» является звуками, которые помогают настроить наше сознание в горизонтальной форме или вертикальной. Когда вертикально открывается глаз, который позволяет человеку стать высокодуховным существом, когда появляется горизонтальный глаз, это создает элемент, который позволяет человеку, или сатвы, который позволяет человеку слить воедино в себе все прелести материального благосостояния. Ребята, давайте не гадать, а просто будем проходить пятую ступень, и после этого уже будем понимать. У вас теперь будет идея, как же пройти пятую ступень. Могу подсказать, купить первую, потом вторую, потом третью, потом четвертую, потом пятую. Да, я перед семинаром покушал, так и есть. Очень вкусно суши ел. Сусы, однако, кусал, очень вкусно. Мы ездили в Камбоджию, в Камбоджии был очень интересный у нас гид, камбоджиец. Этот гид рассказал историю, он говорит, у нас в Камбодзе очень дорогие зенсины, мы все время их покупаем за очень дорого. Есть такие дорогие зенсины, которые очень дорого стоят, есть целые 7 тысяч долларов, можно купить женщину за 7 тысяч долларов, это очень дорого, осень, но это очень красивая зенсина. А вы, а я поехал в деревню, купил за 200 долларов, живу, хорошая, такая, меня любит, дом построили, детей мне родила за 200 долларов в деревне. Итак, продолжаем. Делаем еще раз практику на мах. И вместе со мной. И задержали дыхание. И ах. И еще раз. И, и еще раз. И еще раз. И еще раз. И еще раз. И еще раз. И еще раз. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Отдыхаем. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. отдыхаем Все, ушки горят. Все, горят ушки. Скажите, если сейчас ощущение такой вот внутреннее какой то благодати, приятно, хорошо. Посмотрите вперед себя. Если ощущение, будто у вас очистилось пространство перед вами, и если ощущение, будто появился какой-то внутренний свет, хорошо. Затылок горит, это хорошо, это говорит о переизбытке энергии в голове. Давайте сделаем вдох, проведем вот так вот по головке, подержим ручки сзади нашей головы и делаем выдох, и убираем вот так вот ручки, И делаем вдох, проводим ручками сзади, держим ручки сзади на голове, не, не надо их там сцеплять в замок, держим, есть ощущение, будто руки нагреваются, и убираем выдох, и еще раз. Вдох, и выдох, и вдох, и выдох, и еще раз, и выдох, молодцы. А теперь в этом состоянии делаем себе установку. Скоро в моей жизни будет все очень хорошо, а это значит, что в моей жизни скоро будет и много денег, и большое количество здоровья, и большого количества разных изменений, но только те, которые будут менять, тешить, радовать и приносить в жизни только состояние внутреннего удовлетворения и удовольствия. Молодцы, Молодцы. Итак, что же я сегодня с вами делал? Сегодня я очистил ваш энергетический кокон от негатива. Второе, я почистил ваше энергетическое пространство, в котором вы находитесь от негатива тех энергий, которые накапливали вы в течение одной недели. Если будет все очень хорошо, то на следующей неделе мы это повторим вновь, для того, чтобы у вас появилась возможность в дальнейшем жить в чистом энергопространстве. Также я сегодня сделал вам запечатывание вашего энергетического кокона пространства, для того, чтобы у вас не было влияния соседей на ваше пространство, в котором вы живете. Также я убрал у вас заболевания или хотя бы постарался хоть каким-то образом сдвинуть их там с какой-то там тупиковой или мертвой точки. Итак, также я сегодня старался убрать у вас проклятие из вашего тела при помощи мантры Харидхи. Каури, Гаури, Данадхай, Кандали. Внутреннее удовольствие, невесомость. Это к деньгам. Да. Мне очень классно. Это к деньгам. Да. Сегодня хорошо, а завтра будет еще лучше. Всегда может быть лучше, чем было сегодня. Мне просто класс. Ура! Я надеюсь, вам это нравится. Андрей, планируете поездку в Харьков? Нет, к сожалению, пока не планирую. Хотя очень собирался, сейчас пока не планирую. А, хочу объявить всем, что у меня уже открылась моя страница ВКонтакте. Я не знаю, как долго она сможет продержаться незабаненной, но посмотрим. А еще хочу сказать, что со следующей недели, с понедельника, если все удачно, выходит программа, которая называется 6 или там 7 минут от Дуйко, которая будет идти по спутниковому телевидению, а также по общему телевидению в программе Гамма ТВ. Там я буду рассказывать о короткие такие мотивационные сюжеты по 5 минут. Этих сюжетов будет 26, на протяжении нескольких месяцев вы сможете увидеть меня по телевидению. Я очень рад, что у вас все и в жизни меняется, и очень хорошее состояние появляется. Это великолепно. Продолжаем. Итак, второй наш блок, он должен быть посвящен нашей семье. Сейчас среди вас находится моя любимая женщина Саня. Я тебя вижу, а если даже не вижу, то чувствую. Итак, что же обозначает наша семья, и как же можно найти возможность все-таки в семье начать хорошо жить? Когда у человека появляются в жизни проблемы в семье, то это целиком связано очень часто именно с ним. Еще в свое время в древних книгах, которые назывались «Трактат Лао Цзы Дао или «Вселенская Дао», Лао Цзи в этой книге сказал… Человек никогда не сможет построить вокруг себя гармонию до того момента, пока он не сможет найти гармонию в середине себя. Таким образом, каждый раз, когда мы воспитываем тех людей, которые находятся вокруг нас, мы должны задать себе вопрос, находим ли гармонию в середине себя? В случае, если эта гармония находится в середине нас, то это автоматически заставит всех людей, которые находятся вокруг нас, этой гармонии, а также становиться похожими на ту гармонию, которая происходит вокруг такого человека, который эту гармонию излучает. Не зря в христианстве существует пословица, которая звучит так «С преподобным преподобен будешь». Таким образом, в случае, если человек является элементом гармонии в середине себя – то таким образом он может не воспитывать окружающих людей. А в случае, если они нервничают, то можно говорить себе, я ни при чем. Это целиком касается этого человека. Видимо, он недостаточно меня любит. Итак, что же такое семья и для чего Бог создал семью? Итак, зачем же Бог создал семью? Сначала Бог создал людей, создал он трех человек, сначала создал он четырех человек. Из этих четырех человек было четыре женщины. Это четыре женщины, видимо, были созданы с одним мужчиной, и этот мужчина, наверное, не успевал. Это я так шутил. Именно поэтому у нас существует четыре группы крови. Это было четыре первых женщины, которые должны были стать первородными материалами. Именно поэтому существуют четыре разновидности первородных группы крови. В тот момент, когда появилось четыре женщины и появился один мужчина, сначала мужчины не было, и Бог создал гермафродитов такие женщины детей Но очень неудобно вынашивать девятимесячного плода, и после этого бегать и охотиться, если ты на седьмом, восьмом или девятом месяце, неудобно, не дышать, не есть, не охотиться. После этого было изменено представление о женщине, и ей в помощь дали мужчину. Таким образом, эзотерическое предназначение мужчины в жизни для женщины является элементом помощи этой женщине в ее жизни таким образом, если женщина вынашивает ребенка, то мужчина должен целиком и полностью ей в этом помогать. Таким образом, женщина исполняет свою миссию, а мужчина исполняет свою миссию. Таким образом, мужчина-добытчик, женщина-охранительница очага. Что же может быть и почему обычно мужчины являются хранилицами очага, а женщины являются добытчиками? И с чем это связано? Это очень часто связано с тем, что женщина не умудряется выполнять свою миссию, в которой есть определенное предназначение, которое звучит так. Женщина обладает элементом возможности сделать в семье мягкое удовлетворение, спокойствие и интеллигентность. Женщина, у которой есть хорошее воспитание, внутренняя интеллигентность, а также умение быть Человеком радостным, внутри спокойным, вероятно. Человек, который умеет успокоить, сгладить, а не наоборот создать состояние взбудора вокруг. У такого человека всегда будет появляться семья. Почему? Мужчина потенциально тянется к женщине, с которой ему будет очень комфортно и приятно жить. В свое время Патрул Далкар мне сказал, Найди ту женщину, с которой будет тебе не только приятно жить, а с которой ты будешь спокоен. Я долго не мог понять его слова, сейчас я это прекрасно понимаю. Он имел в виду, спокоен за то, что эта женщина всегда будет верной. Спокоен за то, что эта женщина всегда будет с тобой. Спокоен, что эта женщина не будет вызывать у тебя агрессивных состояний. То есть эта женщина будет тебя успокаивать везде, кроме постели. Таким образом, эта женщина для тебя является ключевым моментом, потому что ты находишь возможность где-то отдыхать. Итак, ключевой момент мужчины, он ищет семью для того, чтобы можно было в этой семье отдохнуть. В случае, если вы женщина, и у вас ключевой момент в семье создавать элементы крика и воспитания, то хочу вам посострадать. У меня была ситуация, когда одна женщина рассказала историю когда-то она обратилась к индийскому йогу и попросила этого йога дать рекомендацию. В ее жизни не получалось никогда не завести мужа, после этого там от кого-то родила двоих детей, после этого у нее никогда не было денег. Так вот она задала вопрос индийскому йогу и сказала, вы мне можете дать какую-нибудь конкретную рекомендацию, которая может очень быстро привести меня к хорошему материальному благополучию, а также к тому, что в моей жизни появится мужчина. В этот момент ей Йог сказал следующие слова. Он ей сказал, вспомни всех мужчин, которые были в разное время в твоей жизни. Это твой отец, твой дедушка, твой сын, твой прошлый муж, которые тебя там обманывали. И попытайся этими мужчинами восхищаться. После этого она не обратила на это внимания, но это все равно выпало через какое-то время. Она начала осознавать те слова, которые давал ей этот Йог и начала вспоминать. Как же она относилась к своему отцу-алкоголику, который в свое время ее обижал? Как же относилась она к своему мужу, который в свое время ее обижал? Как же она относилась к своим детям, которые ее в свое время, ну, которые ее разочаровывали в свое время? И после этого она постаралась видоизменить свое мировосприятие и говорит так, я все прощаю своим родителям, я восхищаюсь, у меня отец был великолепный, Мой отец был самый лучший. Таким образом, глядя на мужчину или глядя на любого мужчину любого происхождения в любом виде, женщина может начать восхищаться таким мужчиной про себя. Даже если это бомж, извиняюсь за эти слова, она может сказать «Ого, как воняет! Вот это да, молодец! Источник вони!» Таким образом, в случае, если женщина умудряется восхищаться внутренней, теми мужчинами, которые находятся вокруг нее, то это является ключевым элементом, который подключает эту женщину к тому, чтобы в ее жизни появился мужчина. Женщина, таким образом, является источником толерантности и интеллигентности. Такая женщина излучает обычно состояние внутреннего спокойствия, состояние внутренней ласки и состояние внутреннего расположения. И это происходит в тот момент, когда она не воспитывает тех мужчин, которые находятся рядом с ней, а когда она восхищается теми маленькими шажками, которые делают эти мужчины. Так у меня есть в семье знакомая одна женщина, которая умудряется до сих пор воспитывать своего любимого сына. Но вместо того, чтобы воспитывать, она могла бы уже на сегодняшний день этим человеком восхищаться. Почему? Даже маленькие шажки этого человека требуют того, чтобы этим человеком можно было восхищаться. Таким образом, если бы она умудрялась уже сегодня этим человеком восхищаться, то это бы заставило этого человека двигаться и жить немножко в другом формате. А так как что-то нужно в себе поменять. Женщина, которая восхищается мужчинами, это женщина, которая никогда не будет одинока. А если комфорта одной, то тогда можно жить одной. Это тоже хорошо. Как себя любимую? Зачем еще на кого-то разменивать? Люблю себя любимую, не разменивая себя. А. Итак, зачем мужчине нужна семья? Для того, чтобы испытывать состояние внутреннего удовлетворения и отдыха. Сиди. Сиди, сиди, работа, сиди, работа, сиди, работа. Внутреннего удовлетворения и внутреннего отдыха. А как же, как же, может относиться мужчина к женщине? И здесь есть тоже определенные ключевые понятия. Итак, мужчина к женщине должен относиться с понятия, которое называется четыре этапа. Чем же мы отличаемся от женщин и чем же женщина отличается от мужчин? Мужчина тоже в свою очередь должен показывать, что он является хранителем очага. Он должен показывать свою внутреннюю силу. Мужчина должен иногда показывать, что он тот человек, кто может сказать слово «нет», а также быть тем человеком, кому хочется откровенно, искренне, абсолютно довериться и доверять в дальнейшем. У мужчин и у женщин по-разному работает состояние восприятия. Итак, давайте мы сегодня откроем для себя одну тайну, как же работает состояние восприятия женщины и мужчины. Если женщина просыпается утром, то утром женщине нужно говорить. Утром женщине нужно обязательно что-то. Утром женщине нужно обязательно что-то говорить. Итак, не так. В случае, если это мужчина, утром им восхищайтесь. В случае, если это женщина, то утром ее гладьте. В случае, если это мужчина, то вечером его гладьте. В случае, если это женщина, то вечером ею восхищать. Таким образом, женщина вечером хочет, чтобы ее ею восхищались, а мужчина вечером хочет, чтобы его гладили. Женщина утром хочет, чтобы ее гладили, а мужчина утром хочет, чтобы им восхищались. Существуют ключевые понятия, которые касаются семейной жизни. Одно из самых ярких ключевых понятий, это понятие называется доверие. Давайте сегодня скажем тем людям, которые находятся рядом с нами. Раз мы живем рядом с вами, то мы искренне, абсолютно, навсегда вам доверяем. И после этого не блокируем телефоны, не прячем свои ноутбуки, не ищем кодов для того, чтобы можно было а также желание в случае, если вы женщина, потому что один из ключевых понятий, который касается мужчину и женщину, звучит так. Если перед тобой находится женщина, и ты ее любишь, дай этой женщине возможность выговориться. Потому что любить – это значит слушать. Если ты любишь человека, научись слушать этого человека. Когда ты слушаешь человека, это говорит о том, что в середине тебя существует зарожденное тобой же состояние любви. Особенно это касается мужчин. Если вы сидите дома и ваша женщина говорит о чем-то, и она вас раздражает, это, наверное, говорит о том, что вы должны пересмотреть по отношению к себе и по отношению к вашим отношениям, э, изменить как-то эти отношения. Чем же изменить? Если вы любите этого человека, найдите возможность слушать этого человека, потому что слушать, и дальше ставим для себя запись. Слушать – это значит любить. Умудряйся слушать человека, потому что таким образом мы воспринимаем или чувствуем любовь. Любить – это значит доверять, потому что это ключевой аспект настоящей семейной жизни жизни. Научись слушать, научись доверять, научись восхищаться. Таким образом, три элемента хороших отношений позволят вам целиком и полностью выровнять все события, которые сейчас связаны с вашей жизнью. Итак, я надеюсь, это вам было интересно, послушать то, что я вам сейчас говорил. Ой, сколько у нас время? Вот. Блок, который связан был с деньгами, мы проехали. Дальше. Футы с любовью, а также семейными отношениями мы проехали. Сегодня на этом блоке я бы хотел остановиться. И на этом блоке я бы хотел почитать мантру, которая гармонизирует отношения мужчины и гармонизирует отношения женщины. Это мантра Ваджасаку. Я бы хотел ее специально сегодня для нас почитать, для того, чтобы... Соединить сердца тех людей, которые ищут повод для разрыва отношений, и соединить их так, чтобы в этих сердцах появилось ощущение все-таки внутренней яркости. Понимаете? Пусть наши сердца наполнятся, скоро наши сердца наполнятся внутренней яркостью и мы уберем у себя возможность быть одинокими. Возможно, мы еще кого-нибудь туда пустим. Не обязательно там должен находиться любимый мужчина или любимая женщина, любимая женщина. Вокруг нас могут быть еще и друзья. Там могут находиться любимые люди, там могут находиться любимые друзья, там могут находиться любимые животные, там могут находиться любимые наши привычки. Таким образом мы не можем быть одинокими. Если человеку комфортно самому с собой, значит он искренне внутренне себя обожает. И удовлетворен или самоудовлетворен собой. Разве это не является где-то ключевым понятием в жизни человека? Удовлетвориться своей жизнью, чтобы в дальнейшем было не страшно умирать. Итак переходим к друг... А, Мада. Сейчас я буду читать вам мантру, которая называется мантра Ваджасатвы. Эта мантра Ваджасатвы я ее буду немножечко читать в измененной форме, потому что я ее буду читать целиком. а Она очень большая, это как большой большой текст от Адхаведы. Что это за текст? Я сначала буду читать мантру, которая привлечет в жизнь мужчину или женщину, и после этого мантру, которая является второй частью этой мантры которая сделает uh, примирение между теми людьми, которые находятся с вами в одной семье. Итак, я ее несколько раз буквально прочитаю, просто она очень длинная. Татья там тарит, тарит, туристый сараду, старатур, мама сараду, старатур, туристый сараду, старатур, туристый сараду, старатур, туристый сараду, старатур, туристый сараду, Ум, самая, дритами чуми, самая я, нам, Наоборот, на трое, на логичную мах, мах, корника, это для того, то, с читаем, нам родной Тараидиану Мовакич Варабад Сатуимах Сатуимах Корникайт, это для того, чтобы тары туры сарудустам, прадустам, мама крытая джапая, стампая, махая, банхая, хукум, подпадать сарудустам, пранутуры сухо. Делаем вдох <по THEY're in touch> и делаем выдох. <LAUGH> и, делаем выдох. <sighs> и делаем так. Поднимаем руку вверх и говорим, пусть все, кто нас раздражает, и говорим, та пошли все. <sighs> и делаем так. Все, пошли. Итак, продолжаем. Мы переходим к следующему нашему блоку, который является блоком, который называется «Магия и денег». Итак, что я для вас сегодня сделал? Хочу это для вас еще раз перечислить. Сегодня я прочитал вам мантру, которая убирает э, злых, которая убирает из организма порчи, сглазы, злые проклятия и так далее, гневных духов. Также я попытался убрать какие-то негативные состояния у вас, очистить, очистил ваше энергетическое поле и почистил ваше энергетическое пространство, в котором вы живете, с элементом запечатывания этого энергопространства. Также я сегодня дал вам консультации в виде того, какие бывают особенности в виде отношений между мужчиной и женщиной, которые позволят вам где-то, возможно, в дальнейшем, приобрести состояние внутренней гармонии, успокоения. Также для вас прочитала мантру Ваджасатвы вместе с мантрой, объединенной зеленой тарой, которая называется, какая разница, как называется, которая позволит нам в дальнейшем э, целиком изменить наше отношение к тем людям, которые находятся рядом с нами, более примирить нас и найти один повод для того, чтобы все-таки жить вместе и вновь любя друг друга искренне и бесконечно. Переходим к следующему блоку, который называется «деньги». Не знаю, насколько это уместно, тем не менее, плохо жить в семье, когда нет денег, и их не хватает ни на что. Особенность людей заключается в том, что очень часто эти люди ставят вокруг себя феншуйные знаки, даже отчасти не понимая, что же эти знаки значат. Давайте я вам еще раз расскажу, что же такое феншуйные знаки, которые рядом с нами находятся. Таким образом мы сможем понять, что же нам делать в нашей жизни. Я всегда говорил такие слова. Изображение слона говорит о том, что человек всегда делать должен. Что-то одно. Почему что-то одно? У слона есть большие уши. Слон не может оборачиваться назад, и слон никогда не идет назад. Таким образом, если слон всегда идет вперед, то так и человек должен всегда идти только вперед. дайте вперед таким образом в случае если вы занимаетесь каким-либо делом то всегда будьте настойчивыми и двигайтесь только в одном направлении я обычно это говорю и объясняю это с позиции двух чакр: чакры сферы исполнения желаний и чакры сферы материализации я не буду сейчас рассказывать где эти чакры находятся но очень часто в случае если происходит не основная подача одной и той же энергии, человек делает намерение, намерение, намерение, намерение, намерение, намерение, намерение, намерение, то после этого ему дается возможность это намерение выполнить. Смотрите, как это происходит. Если вы каждый день на протяжении 20 лет будете включать и смотреть, сколько стоит квартира в центре вашего города, то на 2020 год у вас появится возможность купить эту квартиру. В случае, если у вас есть намерение, то тогда в дальнейшем, если вы постоянно этим занимаетесь, у вас будет возможность это исполнить. Таким образом, намерение, которое вы создаете в дальнейшем, может быть ключевым понятием материализации. Каким образом это устроено? Часто вот приходила женщина, она вяжет крючком, она говорит, Андрей Андреевич, чем не заниматься? Я говорю, ты живешь крючком, но это никому не нужно, а ты делай. А ты постоянно это делай, постоянно вяжи крючком. Вяжи крючком из ниток, из хэбэ, из бумаги, из картона. Вяжи, вяжи всем врагам на зло. Я знаю много людей, у которых хобби превращалось в возможность зарабатывать деньги. Даже когда ты не веришь. Была такая ситуация, когда женщина мечтала стать журналисткой и просто для себя каждый день писала одно маленькое эссе. После этого, когда прошло время, ее дети выросли, она пришла в одну из э, сетевых компаний, не сетевых MLM, а сетевых э, провайдеров, там Укрнет или Бигмирнет. И после этого ее спрашивают, а вы журналист? Она говорит, не журналист, но я пытаюсь писать статьи. Так, обо всем. И тогда у нее редактор или главный там какой-то там директор, я не знаю, как это называется, продюсер, он говорит, вы бы могли мне дать хоть немножечко из ваших статей почитать? После этого он говорит, почему немножечко? Я их за три года написала несколько мешков. После этого он говорит, ну дайте тогда мне хоть что-то почитать. Она говорит, так я вам сейчас пойду принесу мешок. После этого он ей тут же позвонил и говорит, я хочу вас назначить там, главным редактором, а также главным, там, вы понимаете, это целиком связано с тем, что очень часто человек чего-то хочет, но он боится, не знает, как это делать, вместо того, чтобы развиваться, я вообще об этом не думаю. Если ты будешь каждый день вязать крючком, то тогда через 3-4 года, может быть, ближе, у тебя появится возможность не только это продавать, а из этого сделать еще и большие деньги. Это особенность. Кто мог предположить, что изучая влияние трав, а также собирая или коллекционируя определенные рецепты, а также просто имея возможность... Знакомиться с большим количеством людей, не задумываясь ни о чем, собирая эти рецепты, я а в дальнейшем создал компанию «Тибетская форма». Кто мог подумать, что обыкновенное хобби йогой перерастет потом в риторической школы кайлас? Вы же понимаете, каждый раз, когда человек что-то делает, он задает себе вопрос «Да нафига мне это нужно?» Так нет, это неправильно, потому что слон всегда идет только вперед. Тот, кто знает турецкий язык, может перевести, что я сейчас скажу. Дур, дурак, йог. Кто переведет, тому чем-нибудь подарю. Сегодня все раздам называется. Видите, уже смотрит из-под бровей. Итак, слон всегда идет вперед. Итак, в тот момент, когда слон идет вперед, это говорит о том, что вы должны всегда заниматься чем-то одним. Становитесь в том, что вы умеете делать хорошо, постоянно специалистом. Находите возможность этим заниматься и становиться специалистом более глубоко, глубоко, глубоко. В чем проблема? Каждый раз, когда мы собираемся заниматься чем-то основным, мы обращаем внимание на тех людей, у кого это получается. Это как с интернет-технологиями. Мы видим людей, у которых это получается. И не можем понять, как это сделать нам, а когда мы пытаемся это сделать, то нам кажется, что мы это сделать должны за один раз или за один момент. Вы ошибаетесь. Так ребенок рос, у него было 12 лет, он впервые начал читать о каких-то статьях. После этого в 17 лет он был уже специалистом, а в 22 года уже большим специалистом. А сейчас у него на возникновение его, получение его информации, усвоение ее было 10 лет. А вы, когда собираетесь этим заниматься, у вас на усвоение информации есть буквально там две недели, потому что вы искренне хотите научиться это делать за две недели. Таким образом, что вам не хватает? Наверное, усидчивости. Можно ли вылечить? Можно ли выучить язык? Можно, чего не хватает? Усидчивости. У меня есть друг, зовут его Сережа Чепуренко. Он когда-то задал вопрос: как изучать язык? Я ему сказал: берешь пять слов. И ездишь на такси и все время повторяешь эти слова. И он реально, опять слов, которые запоминал каждый день, просто проговаривал, ездя в такси, научился разговаривать на английском языке и сейчас плавает э, на корабле дальнего плавания в другие страны. Хотя это все начиналось с того, что его просто не брали из-за незнания английского языка. Он говорил, я не знаю, как его выучить. И а вот видите, человек просто уперся и на протяжении года его выучил. Почему? Языки лечат, языки учат попой, вы представляете? Да, вперед, остановка, вперед, совершенно верно. Итак, ни шагу назад, вы нам на морском курсе говорили, оно и ни шагу назад, нет остановки, только вперед. Это всегда идти вперед, знаете, как только нельзя, ну, как только можно это переводить. Андрей Андреевич, а если деньги на данном этапе не так, важность, есть удовольствие от от многого, даже при минимальном количестве денег. Зарабатывать для отдачи долгов тоже не вариант. Нет, друзья мои, зарабатывать для отдачи долгов – это не для получения удовольствия. Я обычно говорю так, если человек зарабатывает деньги, то он должен постараться научиться получать удовольствие от какой-то работы. Тогда эта работа автоматически начнет приносить ему большое количество денег. Это особенность нашей жизни – получает удовольствие получает работу удовольствие, тогда эта работа начнет давать удовольствие от того, что ты на ней работаешь в виде благотворного влияния, в виде денег. Если работа тебе не нравится, если ты от нее устаешь, если ты неэффективен, если тебя можно с легкостью заменить, то тогда эта работа, наверное, в дальнейшем не будет приносить тебе некрошу. Итак, что же дает нам понятие лягушки? Лягушка – это та... То животное, которое большое и которое терпеливо сидит на одном месте в ожидании, когда же перед ней пролетит маленький комарик. И в тот момент, когда комарик пролетает, она быстренько его съедает. О чем же говорит нам феншуйная лягушка? Она говорит нам о том, что терпеливый человек забирает деньги, который не торопится мчаться за деньгами, обычно как раз их умудряется заработать. Когда-то мы пришли в банк и девочка начала говорить, ну вы же можете их забрать прямо сегодня. После этого я начал говорить, а мы никуда не торопимся. Почему? А они уже на нашем счету, или они уже где-то наши, я четко понимаю, что они от меня уже никогда не убегут, эти деньги. Мы никуда не торопимся. Главное понимание того, что тратить их сегодня не собираюсь, сегодня они мне не нужны, поэтому я могу подождать с их, забором и так далее. Понимаете? Дальше, конечно же, терпеливость, а также возможность сделать что-то одно и быть в этом специалистом, заставляет человека в дальнейшем быть реализованным, а также человеком, который может быть богатым. Сегодня очень интересный был вебинар утром, я его проводил для компании Тибетская формула. Вчера, да? Вчера был очень интересный вебинар для компании Тибетская формула. Я там раскрывал три элемента, которые звучали так насколько ты являешься, насколько тебя есть в твоем бизнесе, а также рассказывал, что такое трафик и сфера услуг. Вы знаете, для многих людей, которые пришли ко мне тогда в офис, многие вещи, которые я им говорил, были открытием, несмотря на большое количество информации, которая сейчас просто вытекает из обильных сетей наших интернет-технологий. Дальше. К сожалению, сегодня о деньгах все. Я не хочу сегодня говорить грубо о деньгах, потому что тема семьи, тема денег, она идет друг с другом за ручку. Я очень часто говорю, что чем теплее отношения в семье, тем больше будет денег у того человека, который эти отношения строит. Чем мягче и добрее отношения в семье, чем больше уважения и доверия в семье, чем больше заботы в семье, тем больше будет желания в эту семью что-либо принести. Естественно, такие семьи являются благословленными. В таких семьях всегда появляется ощущение доброты, нежности, уюта. В этих семьях появляется ощущение счастья, внутренней гармонии. Я за такие семьи. Естественно, если человек придя с работы, имеет возможность обняться и лежать, отдыхая при этом, то тогда это дает возможность этому человеку в дальнейшем выделить энергию на зарабатывание денег. В случае, если дома происходит выяснение отношений, шантаж бесконечное выяснение обстоятельств, то это всегда приводит к тому, что происходит падение энергии на работе, и после этого у человека полностью исчезает из его жизни денежки. Андрей Андреевич всей семьей смотрели, и теперь все уснули после четки и упражнений. Конечно, как вы вообще меня выдерживаете? Не понятно. Причем тут долги. Долги бывают от того, что не ищем возможности заработать. Долги бывают у людей в том случае, если у человека нет намерения отдавать долги. Долги увеличиваются в тот момент, когда человек начинает врать, сидит. Нет, мне нужно потратить эти деньги не для отдавания долгов, а потратить эти деньги и дальше начинается на зубы, на одежду. Долги любые нужно отдавать с малого. Таким образом, каждый раз, когда у вас появляются долги, Говорите себе, скоро у меня появятся деньги, я свои долги закрою. Нельзя себя обманывать и говорить, что нет, нужно отдать сразу всю сумму, нет, у меня не получается отдать. Можно отдавать. Долги начинаются отдаваться с того момента, когда их нужно отдавать, и с того момента, когда вы их умудряетесь отдавать. Таким образом, долги отдаются. А убегание от долгов приводит к тому, что появляются новые долги, потому что у вас есть намерение взять еще в долг и этот долг никогда в своей жизни не отдавать. Чем больше у вас долгов, тем больше вы влазите в долги, если нет честности по отношению к себе. А честность по отношению к себе говорит, что если долг есть, то отношение долга. Вы знаете, что есть такое понятие, карточный долг и общий долг перед человеком, это то, что нужно гарантировать, и то, что является ключевым аспектом, наверное, чести человека. Так не напрасно было придумано слово, которое называлось «бесчестный человек». Это человек, который хитрил, брал в долг и после этого искал возможности не отдавать. Ну что можно сказать? Человек, который берет в долг, он может отдать вам эти деньги, а может и не отдать вам эти деньги. Так вот он вам не может отдать деньги до того, пока вы хотите забрать именно с этого человека. Если вы рукой махнули и сказали «там мне все равно», то тогда деньги, имея вашу энергию, все равно приходят к вам, только через другие пути. А у этого человека эти деньги превращаются в магнит, который приводит его к большому количеству притягиваемых в его жизнь долгов. Проведите аналогию в своей жизни, увидите, насколько правдивы мои слова. Так, сегодня я еще голос о магии воды, и после этого мы закончим наш вебинар. Итак, Магия воды. Какие свойства есть у воды и можно ли каким-либо образом лечить себя при помощи воды? Да. Итак, давайте сегодня я вам расскажу, что такое вода. Если воду пить холодную, можно вылечить себя от жажды. Холодная вода лечит ангину. В случае, если вы хотите похудеть, то после того, когда вы покушали, запивайте все водой. В случае, если вы постоянно болеете, пейте воду кипяченую в виде теплой воды. Теплая вода кипяченая – это вода, которая повышает иммунную деятельность человека. Если человек болеет онкологией, питье теплой воды питье немножечко кипяченой, и немножечко горячковатой воды убирает онкологические опухоли и заставляет человека очиститься. Кипяченую воду на второй день пить нельзя. После перекипячения воды ее можно выпить на протяжении не более трех 4 часов. После этого эта вода становится вредной и ядовитой для нашего организма. Никогда не пейте воду из состоячих источников, потому что если вода не течет, то после этого эту воду пить нельзя. Так если в речке вода не течет, не пей эту воду, заразишься геминтами. В случае, если вода бежит в виде ручейка и бежит постоянно, не останавливаясь, то эту воду пить можно. Считается, вода, которая бежит, вода здоровее. В случае, если вода замерзла, она стала мертвой. Пусть вода так замерзнет, чтобы в этой воде было маленькое озерцо, которое не замерзает. Это сгусток самых негативных вибраций, которые находятся в этой воде. Слей эту воду, маш этой водой липомы, маш онкологические опухоли, маш геморрой, машь бородавки, навсегда от этого избавишься. В случае, если у тебя утром плохое настроение, поставь стакан с водой, а также общие запоры и недомогания в твоем теле. Поставь стакан с водой перед своим стулом, когда засыпаешь. После этого, после просыпания, возьми эти два стакана. Один стакан пустой, один полный. И перелей стакан в стакан воду 40 раз. На 41 первый выпей без всяких слов. Восстановить функцию 40 футы 12-перстного кишечника. А также сможешь восстановить функцию тонкого кишечника и желудка. Делай так, возьми воду, подуй на нее три раза, скоро все, кто попьет эту воду, не смогут бухать водку. И после этого напои этой водой тех людей, которые пьют. Делай это каждый день, никогда люди пить не смогут. Ну что, я надеюсь, ваш, наш вебинар вам понравился. Там не заснули вообще? А, что я думаю о закаливании? Закаливание, закаливание ⁇ это процесс, который помогает увеличить иммунную деятельность. Кому Считается, если у человека человека голова, голова, случае, если у человека очень плохо с психическими отклонениями, вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще состояние, биполярное состояние, вообще а также у этого человека общие параноидальные, а также общие психические, неврологические и общие проблемы с головой, я считаю, в этот момент не стоит ни в коем случае заниматься обливанием холодной водой, а также общим закаливанием. Я считаю, что попу свою погружать в холодную воду нельзя, это останавливает функцию надпочечника, и после этого могут быть проблемы. Сегодня, после того, когда у нас закончится вебинар, через один час он появится у нас... Вот здесь, на этой страничке, в виде записи. Я очень хочу вас попросить под этим вебинаром поставить свои комментарии. Когда вы будете ставить комментарии, вы можете оставить ссылки или свои е e mail Мы обязательно эти е e соберем для того, чтобы их внести в нашу базу рассылок, чтобы вы в дальнейшем могли использовать бесплатную информацию для наших рассылок. Если вы не знаете, каким образом можно заходить на такие вебинары, использовать бесплатные семинары, а также не знаете, как приобрести первую ступень школы Кайлас, вам нужно зайти на наш сайт, который называется kailas.in.ua или написать в поисковике «Дуйко Кайлас» или «Школа Кайлас». Зайти на наш сайт, который звучит как «Школа Кайлас Андрей Дуйко» и на этом сайте заполнить регистрационную форму, которая называется записаться в школу Кайлас. После этого мы вносим вас в регистрационную форму и после этого вы будете получать рассылки о том, когда будет следующий вебинар, а также будете приятно удивлены большим количеством полезной информации, которая очень часто выкладывается в виде. Еще раз я вас всех благодарю за то, что вы были сегодня вместе со мной. Я надеюсь, вам очень понравилось. Я отношусь к про в прорыв, в крещение не позитивно Так одним людям это может существенно помочь оздоровиться, а других людей может существенно изничтожить, да, да покосить. Поэтому я противник постов, я противник голодания. Ну, знаете, это целиком касается меня, знаете. Если у вас есть такое желание, ну, пожалуйста, конечно, вы вправе... Вы же понимаете, я не имею права изменять вашу судьбу. У вас есть своя судьба, у меня своя. Андрей Андреевич, не игнорируйте, пожалуйста. Скажите что-нибудь на удачу мне завтра с оформлением документа, устройственная работа. Мы недавно переехали в другой город. Благословляю. Андрей Андреевич, спасибо вам большое. Большое вам спасибо. Буду писать, пока не пожелаю. Лайки, Спасибо. Спасибо за семинар обалденный. Большое вам спасибо, ребята. Без меня нет вас, без вас нет меня. Наверное, так мы друг друга и поддерживаем. Андрей Андреевич, не игнорируйте, пожалуйста, все с уже. С оформлением документа. Будут у вас документы, не переживайте. Записаться в школу Кайлас напишите ВКонтакте мне или напишите ВКонтакте. Софики или напишите мне по электронной почте, сейчас Софика после того, когда вебинар этот будет выложен в интернете, напишет. Я хочу вам сказать, если вы сейчас смотрите этот вебинар, помните, я его до вторника полностью уберу. Его у нас свободной трансляции не будет, друзья мои. Почему? Потому что я даю методы, которые необходимы вам. Не зря в буддизме считается, что случайности не случайны. Именно поэтому, раз вы здесь, эти случайности не случайные привели вас к тому, чтобы сейчас немножечко изменить вашу судьбу. Хорошо? Случайности не случайны. Если вам дочка подарила слона, значит вам нужно всегда двигаться вперед. Всегда планируйте проходить первую ступень и проходите ее. Наши намерения должны свершаться. Сейчас я выключу видео и включу музыку, вы ее можете немножечко послушать, а также между собой можете пообщаться. Хорошо?